Эх! Прокачу! Это наш самый лучший в мире буксировщик. Ээээ! Запел! Вот так. Оп! коллеги наши. Ларм заливается. Лапу вот так высовываешь. И, и лезешь в облако, вот так трогаешь. Я вообще не понимаю, теперь зачем планера делают э, новые, если так хорошо летают старые. Это что, я сейчас сделаю. Вау! <смех> вот так бы, вот так бы шалим <смех> как ты? болаешь, со мной не соскучишься. <смех> Здравствуйте, уважаемые любители летного видов спорта Еще раз, мы готовим к планер DG 500 к полету и мне сейчас любезно расскажут, как же происходит процесс подготовки этого планера к полету и как выпускать и с двигателем. Это легко. Мейн-свитч. Мейн-свитч «он». Теперь он работает. И... put положите... Игнишн «он». Ага, игнишн «он». И теперь работает «памп». Да. And the next is you put the starter. Ah, oh, this is uh, this well, is the starter. Ah, and when it run, you give ah, throttle. Ага, uh ага. -huh, uh -huh. And if I want uh, stop the engine, what can I do? You put the throttle out minimum and make the ignition off. Ага. Uh -huh, and after and then you must yes. Ага. Uh -huh. А, ah. <laughs> it oh. <laughs> друзья, вот это простота залог успеха. Посмотрите, как просто. Oh, oh, what is this? Uh, If you want, use... you, ah, they make only you for you check, and... check ah. oh. И then you must this off mm -hmm. and here on mm -hmm. and you can use all from the back side ah, I understand Whew. it's easy, <laughs> yes. it's very easy for your uh, uh, ignition mm -hmm. uh, runs you have here to check the ignition mm -hmm. I, I, I understand here you have температура, uh -huh. from the engine, your battery, mm -hmm. more, not more, not more, yes. not more, it's an easy easy easy <laughs> system, <laughs> because yeah, the owner say Igor, it's very easy, don't worry about this, but, mm, yes, but <laughs> yeah, when, now now I understand, when the propeller mm -hmm. uh, turns and the uh, propeller brake mm -hmm. don't work. Mm -hmm. You have here a manual ah. propeller work, uh, brake. Yeah. It's the easiest mm -hmm. engine y yeah, in the world. <laughs> <laughs> yes. And if I have cold weather, you have a, a, a primer. Primer, yeah. Primer. And it's automatic. Automatic. Mm -hmm. Primer are here. Ah, And when mm -hmm. you put in uh, off, mm -hmm. then the primer doesn't work. But Now it's automatically On, on and it's perfect. That's your uh, prop break. Mm -hmm. This will uh, work uh, automatically, but possible use with hands, yeah? Yes. You see here, when I put it on. Ah, yeah, yeah, yeah. Okay, yeah. You the new ignition boxes. That's perfect. You look every day this time when. They have a uh, little bit played mm -hmm. and it's not so good but that's all Facebook. and easy I Can do all if I want. Yes. I see the engine because in my inside and. Yeah, that's easy. You can all do and it's one of the perfect uh, engines for gliders. Yeah, because it's... the other is in this glider. Mm -hmm. The Rotax engines друзья, если сказать, что я в восторге, это ничего не сказать. Я в глубоком восторге. То есть более простой. Системы использования мотора я не видел, то есть обратите внимание, то есть, что, что, нам, что мне объясняли объяснили, чтобы выпустить мотор, сейчас видите я сбросил предохранитель. Здесь если катаешься на заднем сидении, кого-нибудь стоит защита, Но в данном случае можно ставить, можно нет. Сейчас комбинация такая, что система переключена на задний э, вот этот вот так сказать переключатель. Если я хочу использовать мотор, я делаю одно движение. Вот так Рез. Включаю зажигание и вот мотор уходит вверх. Оп. И работает насос, как вы слышите. Бз. Теперь мне достаточно нажать на кнопочку стартера, вот она здесь, и это все закрутится. Теперь, если я хочу выключить мотор, то есть я его заглушил, я делаю вот так, ну и кажется, мотор должен пойти. Но он не хочет идти, надо немножко вин подвигать, вот так вот, оп, видите, тормоз автоматически сработал, и эта штука убирается. Я потрясен простотой конструкции, при этом, я так понимаю, что тоже -то похоже пытались реализовать на аркусе, но получилось немножко хуже. Осмотрел специалист, планер мы собрали правильно, но я повезло, что пригласил коллегу, который летал на этом планере 15 лет, и все об этом знает. Потом, поэтому он просмотрел, поржал над нами, как мы вчера консоли пристыковывали. Это на самом деле было не совсем верно, но тоже правильно. И э, рассказал про все. Теперь я знаю все. Инструкцию я тоже ночью читал. Сейчас еще раз сосвяжу и за самолетиком сделаю первый вылет, а потом буду взлетать дальше на моторе. Заряжается батарейка. Смотрим напряжение. 12,5-1,6 вольта, нормально. И 18 литров топлива у нас. И, друзья, сейчас я вам покажу, как топливо заливается в этот планер. А заливается оно очень просто Открутил вот эту пробочку выйдь, И поставил вот сюда канистру В которой 1 к 50 Даже написано 1 к 50 размешана смесь 39 литров может быть в баке Было 18, то есть мы можем залить смело 20 литров Ну что ж, как заливать? Очень просто Ну, вот, видите, такое устройство шариком Так-то можно было, конечно, отсосать его этого шланга Но мы делаем Смотрите, как красиво, высококультурно не как в старину, а вот так побрымкал, и дальше, видите, все само течет. Изумительный. гравитационный называется, э, гравитационное средство заправки. Часто стоит бешеных денег из-за шарика. Друзья, вот это, думайте, как получилось. Очень просто. Я вот так стоял, что-то хотел, и вот видите, острая кромка элеронов планера Клауса Ульмана. И потом было так. Я вот зачем-то куда-то пошел. И вот так все это так хорошо отсвечивает, что вот получился вот такой бам. И все. Главное, что элерон цел. Я проверил. Все хорошо. <главное> Лопта, ладно, заживет. По идее, система автоматически защищена от перелива. <главное> <Вот> уровень здесь. <главное> Почти залили мы, сколько нужно. Ну пока не видно топлива. Надо зажигалочкой посветить. <связь> <связь> все бак заправлен и аккуратненько надо закрутить теперь вот этот <связь> вот это же соло, да, да, так я уже договорился с буксом, он сейчас будет конечно соло, а потом я в воздухе запущу мотор проверю как он тянет в воздухе на земле. на земле запущу и на земле друзья, куплено в 2014 году на Каширском дворе идеально подошло для закручивания. Там мой знакомый работает, хороший. Конечно, уже его, наверное, и не увижу в ближайшее время. Вот, идеально подходит. Ключа у меня такого штатного нет, но очень хороший разводной ключ. Теперь тут будет жить. Друзья, во всем надо служиться жену иногда. Она название придумала, Туча. Ну как вепрь, как нарисовано, что тут придумывать? А в зависимости от поведения будет или нефнифом, или нафнафом, или нафнуфом. Да. Вот так все, предельно просто. Но на всякий случай там пишите в описаниях свои варианты названия. Но в принципе вепрь мне нравится. Кабан как-то звучит отвратительно, а вот вепрь все-таки как-то достаточно позитивно звучит. Вот. Так что сейчас Тем на вепре. Тем более у нас тут этих вепрей на... Вепрей табунами вот в этих вот лесах. А вепри это, ну, или кабан. Символ. Или там еще что-нибудь, символ успеха немецкого. То есть, как говорится, жизнь далась, это называется. Mm. Ну что ж, друзья, поехали. Едет нормально. Сейчас наберем скорость побольше. И переведем закрылочек в положение взлетное. Оп. Непривычно, но... и Оп! Хорошо. Летим. У тебя с левой стороны форточка. Аккуратненько за вот этот штырёчек. Закрой закрою. Хорошо, молодец. Стараюсь быть молодцом. Не отвлекаю пилота. Вот. Ну ты теперь можешь смело себя считать летчиком-испытателем. Ну тогда. Такое почетное звание. Я, кстати, на рампер ни разу не буксировался, потому что, как брать, давно не буксировался. Так, скагтере бегал. Обычно со своего мотора, он, но на камеру работает явно. Как-то он обычно дальше тянет. Ничего и немножко блогует его. Оп, отцепочка. Сеньки попалимо. И пошел, пошел наш красавчик. Так, скорость ставлю 100. закрылок до нуля пусть остается. Устойчивый восходящий поток 4 метра в секунду, можно было и ниже отцепиться. Ну, или это... А, нет, это реакция была на ручку, друзья. Это еще на ручку реакция. Сейчас мы потом время переставим. Контенсированное положение. Сейчас, да, метр в секунду это у нас есть. Крыло, конечно, непривычно длинное. О, ну, вообще, на ручке приятно себя ведет. Стример, волшебный. Вот, смотрите, друзья, вот ручки брошены прям стоит спиральки, лапочка. Оп, выводим. Так, разгон. Отлично, торможение. Хорошо. Ну, давайте на скорости там, допустим, 120 динамичный такой перекладка. Оп хорошо и в другую сторону о чувствуется что размах 22 метра но я бы не сказал что это прям какой-то какая-то проблема пока все прекрасно ну, хоть свой восторг вырази какой-нибудь. Разрешаю. Разрешаешь? Да, разрешаю разговаривать на борту. Это это прекрасно. Инструктор великолепен. Когда он разрешает хотя бы говорить, это радостно. Тем более, когда я летчик-испытатель и первый раз вообще на планере, а тут еще и первый раз инструктор, то это вдвойне интересно. Вот. Поэтому восторг великолепный. Мы летим. И представляете? Планер летит и крыльями не машет, и мы продвигаемся с очень приличной скоростью, это же великолепно. Действительно не машет Ну я на самом деле сижу еще, хочу повыше сесть, потому что у меня кулак до верху, я смотрю, что я спокойно могу оказаться в этой кабине выше, это будет даже намного приятнее, что ли, удобнее. Так, хочешь порулить? Да, конечно. Забирай ручку. Так. Управлял когда-нибудь каким-нибудь летательным аппаратом? Никаким, первый раз. Никаким. Вот смотри, бери ручку. Так. Если ручку толкнешь вперед, нос опустит. Если на себя, так сказать, задерет нос. Так. Просто, чтобы нос смотрел всегда немножко вниз, и скорость была в районе 110-120. Нос подними сейчас немножко, ручку на себя. Uh -huh. Хорошо, теперь ручку немножко влево. Uh -huh. Вот, ручку чуть от себя, нос задрался Ручку от себя, у тебя. Uh -huh. Да, я Сильно долго вверх нельзя, потому что потеряешь скорость, свалишься в стоп. Угу. А нам это пока не надо. О, а мы же шасси не убрали. ⁇ -мо ⁇ Подожди, я ручку взял. Так, давай уберем шасси. Будет еще тише. Я Так. Шасси, шасси. Все. Ну, стало потише. Стало потише, да. Забирай ручку. Так, ручку взял. Так, что теперь делаем? Просто по прямой пролетись вот так. Лево uh -huh. бери, сейчас ручку чуть влево. Uh -huh. Вот так хорошо. Сейчас ручку влево сдвинь. Хорошо. И ручку чуть на себя. Вот он поворачивает. Сейчас uh -huh. продолжаем, продолжаем, ручку чуть вправо, чтобы ее уменьшить. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Вот, видишь, он у тебя поворачивает. Uh -huh. Хорошо, Носик чуть ниже ручку чуть от себя. Чтобы скорость не падает. Uh -huh. Хорошо, теперь ручку чуть вправо крен убрать И по прямой угу. ну, Считай, что ты у него первый, у этого планера Ручку э, от тебя, нос ниже а -а -а. У нас, друзья, не было никакого инструктажа предполетного То есть мы не собирались пилотировать этот планер Но я просто проверяю, как будет легко э, человеку, который никогда не летал Ни на чем не летал, да? Ни на чем Даже никогда Даже на параплане не летал? На параплане э, не летал Только на дельта плане тоже с мотором Но ну, тоже в качестве... Да, пассажиры. Ну и как тебе планер? Планер вообще пока супер впечатление. Птички? Ну, Давай, да. я возьму управление. Птичек тебе покажу. Смотри. Угу. С правой стороны кто-то летит рядышком. Да. Сейчас мы на них посмотрим. Ты как пассажир дополнительно страхуешь меня на случай неуборки шасси. А угу. не выпуска. То есть, когда мы пойдем на посадку, ты скажешь, товарищ инструктор, а вы шасси-то не забыли? Потому что люди делятся на тех, кто... Садился без шасси, кому еще предстоит? Ну, я понятно. уже два раза приземлялся без шасси, два раза по совершенно идиотскому случаю. Так что теперь лучше я по -по почитаю дублирование, помимо того, что я проверю шасси, ты еще угу. на посадке скажешь, товарищ инструктор, а вы шасси-то выпустили? Да. он хорошо подстоит спирали, друзья. Ну не знаю. Я вообще не понимаю теперь, зачем планера делают новые. Если так, хорошо летают старые. Просто, во-первых, он на турбулентность реагирует значительно мягче. То есть сейчас турбулентность явно присутствует, потому что приличный северный ветер. То есть, ну вот, явно Мистраль был. Ну, да, покачивает. Но это как будто, знаете, вот этот планер все это нивелирует. Как будто он сжирает эту турбулентность. И вот сейчас она присутствует явно. Ну как... Мы можем, кстати, хоть турбулентность посмотреть, настоящую боевую. Давай слетаем. Посмотрим турбулентность, где живет. Так, мы заодно посмотрим, как он себя на скорости ведет. Вот сейчас я 150 поставил. Ну вот на 150 уже, конечно, турбулентность ощущается, как-то по-другому. Знаете, вот какое ощущение? Он вязкий такой, то есть он как а, вот в резине какой-то летит. То есть он, то есть явно по нему долбит, явно его бьет. Но он это не сразу передает как-то на конструкцию, а как-то через какой-то фильтр что ли. Интересное ощущение. Ну и поругается он, он что-то. А это видимо. А это пларм сработал. Что сработал? Пларм. У тебя стоит система предупреждения столкновений, угу. которая подсказывает, если вдруг что-то кто-то там рядом В... с нами пролетает. Впереди, да? Mm -hmm. или не обязательно впереди не обязательно может сзади нас атаковать а я думал я шапку снял и как раз в этот момент он запищал думаю не mm -hmm. <laughs> тепленько здесь да я хочу поставить, как этот планер работает у склона я конечно близко к склону не жмусь потому что еще не привык к управлению ну так вот Уа! <смех> Отлично работает у нас склона. Достаточно, ну, мне говорили, что вот длинное крыло, будет тяжело с виражом. Да ничего подобного. Прекрасно с виражом. Смотри, как можно. Скорость 200. А? Стабильно идет, да? Да потом так раз и вверх. Ю -ху! Ю -ху! У меня аж камеру камеру затирает Класс. ну по тангажу немножко инерция чувствуется больше то есть я на принцессе по тангажу жестче работаю здесь все таки тоже ну вот это да такое общее впечатление какая-то заденфированность Наверное, по всем осям присутствует. Вот это, наверное, ярче всего ощущается. Ну что, попробуем мотор? Как тебе такой план? Попробуем. Ага. Ну вот, что я могу сказать, что не с первого раза иногда у нас получается... Выходит мотор, про это надо знать. Так, ладно. Ты готов? Я запускаю двигатель. Да. воздушным тормозок есть явно тормоз я не скажу что сильно тормоза конечно наверное эффективные тормоза так да поддерживаем да, это воздушные тормоза так поют надо будет учитывать что тормоза воздушные не так эффектные конечно как на моем планере это очевидный факт конечно афганский заход здесь уже не поделаешь ну что ж поделать сейчас я немножко с избытком высоты пойду Отлично. Но ну, можешь как? поздравить меня сегодня с днем рождения? Мне 55 и первый полет. А, поздравляю категорически. <с <с Только кнопку не нажми там, Туся. Кно... Ты видишь кнопку на самой ручке? Ее ни в коем случае не нажимай тогда. Да, да, да, это стартер. Да, да, толкай трупу эту, толкай. Это на себя, а теперь от себя полностью. Только на стартер не нажми. Ага. Друзья, видите, шевелится эта вся штука. А до этого, а теперь назад полностью минимум. Было вот так, друзья. Вот так попал шланг и не давал в карбюратору, так сказать, выйти на полную мощность. Кажется, мелочь какая, да? Здесь какой-нибудь хомут должен быть, я так понимаю. Ну, или может быть шланг длиннее, или еще что-нибудь, но совершенно не такая конструкция. А может быть вот сюда нужно, наоборот, поставить шайбу и какую-то толкалку, ну что-нибудь, но не так, конечно, как было. И поэтому э, двигатель не выходил на полную мощность. Вот такой рок-н-ролл был смешной. Можно ну да. Но я сейчас стяжку найду, у меня стяжки были. Или вот этот болт открутить и туда поставить какую-нибудь пластинку, которая позволит это делать, законтрить. Ну я все поправил, сейчас посмотрим, даст ли эта штука полные обороты. Эх, прокачу. Работу. Работает. Работает. Ну, как он нас красиво в гору тянет, а? Это наш самый лучший в мире буксировщик. И очень хороший пилот. Оп, хватит. Спасибо, папа Лима. Помчался на посадку. Ну а мы, собственно, помчались к склону. Попробуем теперь по-настоящему мотор испытать. Вынимаем двигатель. Пошло дело. По крайней мере, жужит. Друзья, так как камера вырубилась, GoPro будь она неладная. Ну, пытаюсь запуститься так скорость 90 планер причем сам летит заметьте запускаю мотор завелся ну и даю газку о совсем другое дело Сейчас поймает даже вы в зеркало можете наблюдать давайте мы будем наблюдать вот так сейчас он поймает вертикаль и само уберется это конечно магия вот пошел самоубираться чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть Все. чуть чуть ну, Это же прекрасно. Все, все, наконец-то работает, друзья. Всего лишь надо блохомутик один поставить. Наконец-то я счастлив полностью. Прям все приборы, совсем разобрался, двигатель прекрасно пашет. И я теперь выпускаю воздушные тормоза, будем заходить на посадочку. И нам еще один-два полетика сегодня мне надо. Поэтому я тут как пчела сегодня жужжу. Даже может скоро, чуть побольше сделаю. Оп. Делаю как раз разворот. Оп, чуть уменьшил тормоза чтобы перелететь деревья нормально адекватно перелетаю деревья выпускаю тормоза полностью и подвожу наш авиалайнер к планете делаю выравнивание и висю висю висю висю, висю или вишу не знаю как лучше правильно по русски Оп. и все добро пожаловать на землю то есть даже не обязательно на бетон сайтится. Не, не, на бетон как раз не хочется, потому что колеса. А, Колесо в да, траву не стирается, да, да, а бетон да. стирается. Поехали. Боковичок чувствуется. Весьма приличный. Ого! Ну что ж, друзья, могу сказать, по поводу передней кабины. Обзор отличный, очень хороший. Надо обувь одевать немножко другую. а то видите, у меня кроксы <свечу> отсвечивают. Но это классика ДГ фирмы, до конца идущий фонарь, поэтому нужно, чтобы была обувь соответствующая. Спасибо, Папа Лима время посмотреть дг в потоке ну а что тут смотреть вот смотрите вот вот дг в потоке стоит сам ничего делать не надо единственный набор кончился но что вы хотите это все таки турбулентно и мистраль дует ну сам центрирует, Я вообще ничего не делаю смотри. Congratulations! <laughs> действительно классно. Ну, сейчас немножечко подзакручу поэнергичнее, что он перешел на пологую спираль. А, не нужно так компенсировать, когда в разворот входишь, а ручку на себя брать, как, допустим, на принцессе. Это для новичков будет намного комфортнее, наверное, пилотировать. Прекрасно. Не знаю, у меня пока одни позитивные ощущения. И передняя кабина мне намного больше нравится, чем Моя на SG-32 просто потому, что э, у меня сейчас позвоночник в идеальном совершенно состоянии. У меня он ломанный был в свое время на парапланах. Поэтому... Оп. Я хочу пробиться... Пробиться вперед немножечко к, к вот этому облачку. <связываю> Возможно, мы там что-нибудь возьмем, какую-нибудь поточку сходящую. Сейчас переставляю. Закрылок на 10 и проверяем, как эта штука летит на повышенной скорости. Это прекрасно летит. Есть? Есть поточек. Чего такой? Знатый. С южной стороны, роторный. Все как мы любим. Ух, как жахнуло. Но мы уже несколько выше и сейчас попробуем вдоль склона пройти скорость чуть побольше и вдоль склончика все это худо-бедно все равно должно работать и оно работает Там пташки какие-то бегают тяжело конечно выпаривать когда ветер почти параллельно к лепту, но ничего не поделаешь Другого варианта у нас пока нету. Потихонечку выкропились выше склона. С какими-то пташками мы вот отлетаем. Внизу буйство осени уже на одной стороне, начало осени на второй. Что могу сказать, очень приятный планер. Я больше всего боялся то, что я на нем ни разу не летал, друзья. И мне было страшно вот... Попадется какая-то хрень, и летай на ней всю жизнь потом. Ну, не хвалили его, но одно дело люди хвалят, а другое дело ты сам чувствуешь, что вещь приятная. Так что будем донашивать прекрасный планер. Это малышей Ганс, у малышей Ганса есть там кусочек, когда малыш подходит к маме и говорит, «Мама, я вот жену своего брата тоже буду». Он тоже нам не достанется. Вот почему ты так решил? Ну, там я велосипеды всякие до нас, у меня старые пупки, еще чего-то. <с> Нет, это я избавлю. Вот мама малышу говорит. Ну вот, у меня тоже был момент, когда планер был просто в идеальном состоянии и в хорошей комплектации. И вот как бы уже можно было и не думать. Но всегда ведь страшно. А что же достанется? Ну, досталось что-то хорошее. Прям я очень доволен. Все! Выше облака, волна. Это вообще редкость. Ну, не редкость, конечно, прям, но попасть первый раз в жизни сразу в волну, это как бы, можно считать, как подарок. Как выглядит вот волну прямо из динамика? Трык-трык, немножко пошатались. Редкое явление, когда именно динамик совпадает прям, с волновым выходом. И первый же полет. И сразу же волня. <с Buffett> так угнетение. Сейчас мы будем трогать облако рукой. И дальше лапу вот так высовываешь и, и лезешь в облако, вот так трогаешь. -я -я -я! А -а -а! Ты ну как? Я, я вот тоже всегда мечтал Облако рукой потрогать И вот мечты сбываются Вон радуга на фоне Красивая Так, ну что, на этой оптимистичной ноте Я предлагаю сгонять Например, на тот сторону долины И возвернуться и в общем-то домой на посадочку будет Ставлю закрылок на минус 10 И ставлю, например, максимально вперед Выхожу из... Под облачность и смотрю, как эта штука летит на примерно 200 километров в час. Больше 200 я не хочу, но на 200 шпарит, будь здоров. До конца долины и сейчас пощупаем вот здесь живет ротор такая штука загорает турбулентность, мне хотелось посмотреть как этот планер ведет себя в турбулентности, сейчас посмотрим, немножечко скорость я уменьшу до 150, закрыла в минус 5 ну смотрим, вот как раз здесь должно быть самое трясущее место Нормально, трясет, но из какой-то жести, все хорошо, Ладно, разворачиваемся к нашему аэродрому Скорость проверяю, выпускаю шасси, есть, шасси выпускается, легко, кстати, выпускается Ставлю закрылок на 10, выпускаю воздушные тормоза, начинаю снижение О, разогнался избыточно. хорошо Да, тормоза конечно немножко непривычные если они не то полностью то не полностью Он вот сейчас полностью выпустил подвожу к земле ну, сейчас буду выравниваться <режит> Оп! отлично <Бам>! О! <смех> хорошо Прямо на оси остановились. Эдь? Сейчас может даже задом поедем. Ну-ка. Да? Ты рыч, тыч, тычь. ты, -ч, ты -ч. Планер тоже оторвался. Спокойненько летим. Ну, достаточно высоты. И я отцепляюсь и пойду к склону. Сеньки поболимо. Полетела. Птичка. Да, а мы вдоль с кончика. Вот до этих да. страшных скал. Погнали. Ну, вот. На них дует ветер. Соответственно, есть энергия. И мы... Ух! Вот так вот на деревне. Фларм сработал у нас, друзья. Фларм у нас вот так выглядит. Он сейчас он показывает красненьким нашего коллегу, который к нам прилетел. Мы с ним рядышком летим. Фларм при этом ругается, говорит, вы что, парни? Вы что творите? Ай-яй-яй-яй-яй! убегаю. Мы достаточно близенько сближаемся, коллеги наши. Фларм заливается. Класс получилось фото Это, кстати, тоже ДГ, только 1000, друзья Мы два ДГ повстречались в небе Очень хорошая, символичная, наверное, встреча Ну вот где-то здесь, вот она, вот Сейчас Место прям волна волной Должна быть К бабке не ходи Но чуть-чуть, вы видите, чуть-чуть ниже облака Были бы мы выше Никаких проблем не было Но нам 50 метров Не хватает Но нас уверенно тащит вверх Во. Да, вепрь ты волновый планер похоже будешь. Принцесса нежна оказалась для волны. А тебе просто по барабану все. Утюжит турбулентность, друзья. Ого. Вот уже вот, вот собственно уровень облаков. И вот на ближайшем проходе мы должны выше них не Ну, Если нас подымать, конечно, будет. Ого. Такой процесс медленный такой, аккуратный, все, вот мы выше облачности, теперь по идее волна должна быть устойчивая, она перед этим облаком, то есть левее него сейчас, я делаю поворот налево и по идее вот сейчас должны попасть уже в чистенькую, такую аккуратненькую зону подъема, вот она, закрылочек мой на 5, Ручку в левую лапу. И вот висим. Посмотрим, как он на 80 висит. Вепарь наш нормально висит. Интересно, дальше что будет делать. Парашютировать начинается. Оп. Не нравится ему явно. Он ругается. Ладно, не буду больше. Немножко надо еще походить. Чуть-чуть выше. Он. Планировочек еще один пришел тоже. В волне полетать. Увидели, что я сюда вылез. Понаехали. наехали. Ну как тебе магия? Блин, я, я всегда говорю, когда такое наступает, я говорю, да это магия Что это такое? Это магия, друзья Магия волны И вот в первый же день мы на Вепре Ну пока вепре. если кто-то лучше название не придумает Это нарисован кабан боевой Впереди на носу, символ удачи немецкий есть, если кабан нарисован, значит жизнь удалась Ну в общем-то похоже на правду и возразить то нечего такому немецкому символу ой, какое непривычное длинное крыло на целый метр длиннее чем у принцессы немножко свалились мы с волны я просто сейчас максимально прощупаю все, чтобы комфортно продолжить подъем вверх ну и мы можем забраться хоть до 4000 кислород мы не брали на первый день полета на этом планете поэтому конечно Сами понимаете, что какой там пень кислород, тут взлететь бы было. Однако взлетели, даже мотор починили, который сначала работать не я хотел нормально. И вот сейчас был старт с мотором, и старт прекрасный, мощности более чем, обороты даже больше, чем нужно. Я газ прибирал, чтобы мотор не насиловать. Здесь написано 7200. После 7200 начинает мигать прибор и ругаться. Ну, ругается он мысленно, но его мысли-то чувствую. Вообще вечерело, конечно. Скоро будем домой собираться. Вон, планировочек рубится, но ему еще долго. Ему еще выбираться, про проходить тротора, которые мы все прошли. Видите, друзья, подздуло у нас за эту горку. Вот впереди свеженькое роторное облака. Я пробиваюсь к нему. Сейчас увидите, как перед ним будет поднимать красиво. Все как есть даже из передней кабины стрелочки пошли я ее сейчас подвешу планер на 80 и тишина ну согласитесь что магия а видно даже как закручивается само облако друзья вот если вы знаете что такое счастье то вот оно наверное счастье взять полететь на планере и получить наверное небольшое несчастье когда у него мотор сразу не заработал по причине того что цеплялся дроссельная заслонка цеплялась за патрубок там один мы это все поправили и сейчас все работает вот все то есть вот законченная программка у меня но осталась конечно посадка но посадка это мелочь Sorry. уже приземлялся сегодня раза и 5 приземлюсь. Вот так, чтобы красиво так волну выбраться вечером, не знаю, так как планер нравится, то здесь самое, наверное, яркое ощущение дня, что, вы же понимаете, было какое-то ожидание. Я, как человек привыкший, потому что ожидания не всегда сбываются, ну, совпадают с реальностью, был насторожен но сейчас я этим планером наслаждаюсь то есть вот мне как раз такой был нужен, вот как он я в восторге просто в полном восторге и он очень устойчив то есть он даже устойчивая принцесса, видите, я все бросил вот эта штука сама летит ученик, вот конечно, сзади сидит он сегодня наказывает назад посажен шучу просто я первый день летаю поэтому решил перед кабиной еще полетик сделать вот, а так вот машина дико устойчивая в спирали мы ее так оставляли тоже Видите, сохраняет параметры полета ну сейчас небольшой крен сделала сейчас я получу чуть-чуть раз видите небольшое надо учитывать что вообще-то не детская то есть присутствует в воздухе вепрь помчался куда-то по своим вепревым делам он хочет явно вернуться к облаку ну, давай хорошо давай возвращаться я считаю всегда так, если так пошло хорошо, ну, совсем хорошо пойти не могло, друзья. Я когда делал новую лебедку, всегда, когда ее заправляешь, из нее течет масло. Ну, потому что какой-нибудь патрубок забывал затянуть, какую-нибудь гайку. Единственный раз, когда лебедка нормально не заработала, это когда масло не потекло. Я подумал, вот это неудача. Вот, но потом оно потекло, лебедка заработала. Что-то в мелком должно было пойти не так, в данном случае вот с этим дурацким патрубком резиновым за которую цеплялась дросильная заслонка но зато посмотрите как дальше все хорошо пошло а? ну просто ведь волшебная ну и можно даже пошалить наверное. Ну не шалить не будем Первый первый летный день не планеры не с планером проблема, а чтобы не укачать капельку пошалим О, сейчас вот это облачко впереди Сейчас под него продрынем, посмотрим заодно, вот смотрите, как наш лепор Вот на двухстах идет. Но ручку приходится затолкать, будь здоров. То есть это явно не его скорость, любимая. И это я сейчас сделаю? Вау! Вот так бы! Вот так бы шалим! Ой! Что? хватит <смех> меньше шалости <смех> ну ладно даже даже даже вот это как ты балышь, со мной не соскучишься <смех> Ой. Это, это вот система плюется этими облаками роторными то есть они один за одним их выстреливает О, как рубится планирочек внизу хочет к нам он коллега нас смотри вот вот друзья как здесь план работает вам кричит, вот там, справа, коллега тоже взял волну. Сейчас, мы... О, видите, у него нос пидает на нас. Держу его в кадре. Класс. Он тоже тащится от того, что попал в волну. Такие вечерние по летушке я ja вижу, что рад. планете